Всем привет, друзья! Сегодня хочу заснять себя лохматыми волосами. Вот. А то вечно собранная, надо что-то менять, думаю. Так, хочу сказать, вчера не смогла снимать, так как вчера была занята. Сейчас я покажу, чем была занята. Целый день у меня компот варился. Дети Следили Дима, нянчился, потом Давид приехал с пацанами, потом Давид приехал, катался на велике, а потом после нянчился он, ну заменяли друг друга так мальчишки, с Даринкой нянчились. Девчонки на улице бегали, погода замечательная пока стоит, можно побегать. А, сейчас покажу, я что наварила, а какие компоты. Ездили мы в баню, как вы видели, черемухи мы набрали совсем чуть так как она уже от, а, начала а, опадать. И я вообще обленилась. Я говорю, Андрей, я не буду больше собирать, хватит. Мы набрали на две баночки трехлитровые. Сейчас я вам покажу. А, вот она, черемуха. Засолила огурцы. А, сделала а, с крыжомником компотик с вишенкой короче вот дима еще с мальчишками с друзьями <coughs> за малину съездил последняя малину последнюю малину собрали а, вот сварила сегодня сварила и положила раскидала по баночкам вот вишня ну короче вот это у меня соседка дала этот рецепт <coughs> крыжовник зеленый и апельсины ложат она говорит, как мохито получается. Я попробовала нынче. Посмотрим, как понравится. нет Ну, думаю, понравится. А, огурцы. Ну и все, в принципе. Сделала 4, 8. 8 банок компота. И 3 баночки огурчиков. Ну и вареница. Сейчас мальчишки проснутся и вытащат в подвал. Я не буду таскать. Они у меня таскают. И вчера у меня Фарида такой сюрприз сделала. Мама говорит, у тебя. Сейчас, говорит, приеду, деньги тебе вышлю. Я говорю, мне не надо денег. Ты что, в городе живешь, маме хочешь деньги выслать. Те самой там пригодятся, оденься, говорю. Нет, говорит, ты мне всегда помогаешь. А ты мне всегда помогаешь. Там. Сейчас, подожди. И я тебе вышлю. Я думала, ну ладно, думаю, рублей 500 вышлет. Тебе, говорит, 3000 хватит. Я говорю, конечно, хватит. но ну, не надо мне, говорю, столько. Мама, я сказала, все, я вышлю, все. И она а, приехала до, до квартиры, короче, и пришла ко мне смс а, что на карту перечислила она. Вот. Она у меня такая... И я купила, она как мне сказала, купи там памперсы, что надо, детям сладости. Но ну, я она покупала сладости. Вот они стоят. Печенишки. Мышки. Хочешь? Ну, куда ты лезешь? Да. А, а вот такие кемки у меня Фаридал очень любит. Вот эти. Печеньки эти Дима любит. У нас Аминка проснулась только. Майки, Конфетки мая. уже заедаются. редко не очень вкусные. Майки, Толбаски взяли. Так, а, Сейчас покажу я вам. <соценно> Мадамка у меня развлеклась. Дарина, ты что за да? На пузике лежала. На пузике ведь лежала. Сейчас памперсы мы покажем. Я сегодня сходила в хлевушок. Пришла дарить сразу кормить, подавать. И вот такие. Мне эти пантовки очень нравятся. Трусики Хагис. Они дорогие, конечно. Но мне очень нравится. Они хорошо держат. Подавилась. И. Я сегодня с трех утра начала чистить лук. Мне, думаю, надо почистить лук, а то книг начнёт, не дай бог. И хочу, дай бог, сегодня, может быть, завтра закончить весь лук. Говорят, дожди будут, и хотелось бы, конечно, за грибами сконять. Я прям обалдею по этим грибам. И. <свечный> колотный, да, Барсик? Барсик, с нами в хлюшоха делает еще? Это кто у нас лежит? Это какая девочка лежит? Вот в этих трусиках она лежит в Хагисе. Мне очень нравится. Игра. Да. Конечно, любишь. Так что... пим, Как всегда, камера моя меня не подводит. Так. Пойду сейчас... Позавтракала, затем я э -э -э, буду чистить лук. Но прежде чем чистить лук, мне надо будет Даринку усыпить. Если она дома не будет засыпать, мы ее опять на улицу отправим с мальчишками. Да? Да. И аминка пойдет на улицу. Да, Да. у нас еще мороженое есть. Я еще морожку купила. Сейчас покажу, какого мороженого купил. Вчера я Давид Больно вечером хотел есть. Я говорю, нет, вечером не будем кушать. А, так как горло заболел а так говорю днем Днем, пожалуйста кушайте так где она вот морошка наша здесь у меня а, здесь у меня ягоды разные ну и короче грибы Здесь мясо. Че? Ладно, ладно, сейчас проснуться и будем все вместе кушать мороженое, ладно? Да, еще забыла показать. Мелкие карамельки взяла. Они уже ну, чуть, чуть вот. Вот столько их было. Детям очень нравится. Они любят это кушать. И все, теперь надо позавтракать. А то я уже голодная с трех часов еще не евшая. Ой, ну камера у меня сам по себе. Это кто у нас кричит? Это какая девчуля у нас кричит, маленькая девчонка? А? Нямка, нямка. Дима с мальчишками привез солому вон столько. Еще надо будет привезти раза три столько же. Так, гусей еще, Вот они у меня здесь. Пришла проверить Диму и хозяйство. Ну-ка обратно идите. Обратно давай. Шт, шт, заблудитесь. Куда приперлись-то? Куда не говорю? Дима загоняет котла. Вот, Убегает от них. Он что чё, скольз черный, черным черным. Вообще нам через забор прыгнул. Не боишься, боешься за да, ним как рванул. Бяша То, Бяша-то ага. Не успела заснять, как-то бежала от него. Бяша на место. Бяша на место. На, держи-ка. А, Она-то знает. Он-то он балбес не знает, он за ней бегает. А утром, знаешь, как я тумаствую, тебя его балдеть Идем их нету! Чуванющий. Чего? Чего говоришь? Сказал. И давай, К себе пошел! Пошел к себе! Вот че, не сказал. Я не слышал. Сучка. Мама, а? это не вытерши на слова. На букусы. на неделю ко мне жить пойдет. Тебе нет. нет. Ты это не матершина, все равно слово. Это литературное. Даша проголодался у нас по картошке. Он дебил. Вечер. Бегает за мной. Как и он башни. не за тобой. Он за дерезой бегает. А что она за мной-то бежит? Она потому что по хозяину за хозяином. Дурочка, блин. Сейчас ее надо завести, чтобы. Богдан, ты куда убежал-то? Куда? Искужался. Да? Смотри, кто бегает. Да. Динара факт показывает. Динара, ты куда потащила? И Амина. Давай, Даша. Стоять Бяха. Он у нас разговаривать начинает. Ну, говорит. Беэн! Ну-ка заведи, Дима, да. Мужик. Куда его завести? Куда вну... внутрь? Он ну, сам пойдет. Ерезу потом вытащи. Нафига. Куда побежала турочка? Ага, давай, давай, давай. Заведи, заведи его туда. Общий язык находишь? Загоняй. Ты загоняй, а не разговаривай с ним. Ты не бей его, просто пошел, скажи. Пошел. Вот. Выпускай. Ну выпусти ее, пусть, пусть он выйдет и это, пусть выйдет. Динара, уйди, Дима может затоптать. Они тебя. смеются. Выпусти их двоих. Пусть она выйдет. Дереза, иди сюда. Береза! Ты, Она наоборот этого боится, как его метлы боится.